Очень часто это происходит, я это вижу, я это часто, кстати, вижу. Знаете, либо человек должен становиться таким, либо его просто забирают. Почему? но это единственный вариант, чтобы этот человек оставил свою душу неизменной и не скатился, не оскотинился даже, знаете. Именно поэтому вот такие часто проблемы... Я очень часто говорю, допустим, там мужчина живет ни с кем не общается там в лес уходит я говорю ему нужно поменять место жительства иначе этот мир его иначе он потеряется или иначе его заберет бог почему дело в том что он страдает а страдает не потому что не потому что кто-то плохой или он просто живет в социуме и концентрация в этом социуме людей отличающихся от него невероятно высокая и ему там не место просто вот в такой концентрации